приносят прибыль каждый день и все что нужно для этого это настроить и запустить мою авторскую систему получить систему за две чашечки кофе именно такова его стоимость вы можете внизу сайта на котором смотрите мое видео данная система подойдет абсолютно всем от студента до пенсионера при работе системы ни телефон ни компьютер включенным держать не нужно вы можете запустить систему и пойти заниматься своими делами Моя система способна приносить прибыль с первого же дня и построена так, что с каждым днем ваш заработок будет увеличиваться и увеличиваться. Как видите, на моем балансе сейчас заработанная сумма с помощью моей системы в размере пять рублей 22 копейки. Я ранее при регистрации указала свой Яндекс кошелек. А теперь давайте я перейду к выводу средств. Для этого жму на заказ выплат. Видите, что выплата в размере пять рублей и 22 копейки поставлена на вывод. Есть два способа выплат – досрочный и плановый. Плановый – это выплата приходит в полном размере в пятницу и понедельник, а досрочный – понятное дело, что приходит сразу. Но вот с этой суммы у вас списывается 5%. Не вы платите со своих денег, а с заработанной суммы списывается 5%. Видим, что выплата мне на Яндекс сделана. И пока я рассказывала, мой заработок растет и так круглосуточно. Вот ниже можете посмотреть мой заработок. Как видите, прогресс налицо. Ну а сейчас давайте открою свой Яндекс кошелек. Смотрите, вот сумма мне пришла за вычетом 5%, которые с меня списали за досрочную выплату. Так что, дорогие друзья, всем, кому нужен заработок, я обучу только 5 человек, потому как у меня есть и свои дела, и обязанности помимо зарабатывания денег. Так что ниже на этом сайте посмотрите наличие свободных систем в продаже и добро пожаловать. Но я с вами на этой ноте прощаюсь. До встречи в моей системе. До свидания. Здравствуйте, на связи Юлия Мезева. Сегодня я хочу заявить всем тем, кто пытается зарабатывать в интернете, зарабатывать в интернете хорошие деньги не проблема. Я сейчас запустила свою систему, которая назвала «Зарабатывай от 23 тысяч рублей за 2 чашечки кофе». И вот смотрите, как пополняется мой баланс. И система работает в автоматическом режиме, без каких-либо вложений плат. Система приносит прибыль каждый день,